Ну без козлов никуда. Куда бы не привела меня судьба. Иди сюда, мой хороший. Козлы это святое. Ну что, дружочек, будешь аккуратно кушать? Ну что такое? Ну то такое, мой хороший. Ну куда ты пошел? Гордый какой. Иди сюда. Иди сюда. Иди смотри, что у меня есть. Смотри. Морковка. Так. Ну ладно. Оп. Морковка. Ладно, свекла. Свекла. Тоже вход пошла. Вот за что я вас люблю. За то, что вы все ядные. Все И ласку любите. Козлы.